Захлебнулся. Так, так, тик, тик, тик, Привет. Ты кто такая? Уже мой, ты тебя не узнать Профессор Бовик, вы себя хвост купили. Преоделись, вью мощный муж жесткий бандит, бандит. давайте сядем за стол наверное, чу как балбесы Вика кстати у меня интересный вопрос профессор Бобик как у тебя фамилия Пусть как у тебя фамилия профессор Бобик Ну, ну че подожди, он придет и скажет нам свою фамилию. <с Какая <с у вас фамилия? Нормально. Так. Бобик, как у вас фамилия? Профессор, понятно. А у вас как? Вроде не... в, в <св> паспорте я видел. У вас две фамилии. Ирис ковна. Ирис. Ириса кавна. И, это и трус, трусихи. Ой, трусиха. <св> это а какая у вас фамилия? Вот написала. Ой. Это отчество. А надо фамилию. Фамилия. Фамилия Киевский. Угу. Профессор Дос Бобби Киевский. А у тебя как фамилия, Вика? Я тоже пойду. Ладно, иди. Понятно, у него фамилия. У Фамилия. Трусики какие-то там. У них. Трусиха лом. Трусиха. Ну вот, <гушать> покушать бери, вот тут есть еда. Так, ладно, проф... пойдем. Проходите, я вас пропускаю. Да, пойдем прогуляемся. Же Прогуляемся. Где вы а такой хвост себе отрастили или это у вас в семействе, Бобикевичей, Бобиковичей. Бобиковичей. У вас красивое платье. купили на рынке, да? Епла, типа, какое платье мне нет платья. Чего ты туда У меня нет платья вообще. Поехавшие. Поехавшие. У вас глюки. Понятно. Глюки у людей, как бы не глюки. Видите, вы, вы а, больные. Да. Вы же Да что? На салат поешь. А да ее и не было. Вы просто в больные. В больницу ходить надо. Сам Амобус. Ладно, я пойду. Адриан, алло, Адриан, алло. О, привет. Давно тебе а, короче, давай, завтра вы заснимите угу. на камеру. Снимите мне видос, мне просто надо... Я буду участвовать в конкурсе красоты, мне нужно... Ну, в конкурсе дизайнеров, короче. И там будет оцениваться все строго, поэтому я вам скину эскизы костюмов, вы их сделаете, и будете... За, снимите мне ролик, как вы входите в костюмах. Короче, ему конкурс Модный приговор. Ага. Куда ты смотришь? А, неважно. Как бы ты посмотри. А ты откуда как видишь? А, ты же камеру включил. Так, отключим камеру. Нет, не выключай этот. Ладно, подойди, пожалуйста, Включи, подойди, подойди, пожалуйста, к Вики. Вика, Вика, Вика, почему у тебя брошка на сайте подверстить? Так Мы просто Нет? промолчим. Ты что за девочка? Красавица. И точно некрасивая, страшная. Страшнее никого не видел. Бью, значит, люблю. Неправда. Хорошо, правда. Можно? <с можно, <с можно Ладно. Стоп, да я шучу, да да шучу я. Можно? А, что? Можно? Стоп, стоп, нет? Ой, здравствуйте, полицейский. Бобик. Да, знаете, клипса уже приехала с Бобиком. Это не я. Наговариваешь тут на меня. Здравствуйте, мэр Клипца. Да, я тебя не бью, а ты меня бьешь. Ты меня бьёшь. Я худей, ради, ради кого-то от... Худей, худей. Да? Давай я тебя отбивну из тебя сделаю. Ты так худая, как спичка. все отстань от меня. Отойди. Она туда пошла. Ой, ладно. Привет. Привет. Я умер. Выпусти мэра клипса, а то он сейчас... Истерику заведет. А Давай. А куда еще Быстро ты переобувалась. Да, да. Вообще, сегодня в... пустота. А сегодня нет аккумулятированных людей. Прекрасно. Да, профессор Мобик. Беги! Слеща надают. А покажу как издеваться над мной закройся покажу еще как издеваться над мной чтобы никто не издевался сама выдела себе путин дюшки я вас не ты кто? Как ты не знаешь, кто ты? Как ты не знаешь, кто ты? Кто ты? Кто ты? Два день, нет? Так мы поняли, а как тебя зовут? Злость. Какая злость. Как тебя зовут, ты мне что скажешь? А катализатор уйти. Кто? Катализатор уходит. А, -а, -а. катализатор? Ладно, я приду искать Адриана. Адриана. Какого Адриана? Ну-ка иди сюда, иди здесь... сюда. По, по башке Катали... Катали... Ката -ли... Свал... Лизатор... Перерабатор. Ну-ка, стой. Тупица. Не нет, я, Пегаса я, я. нельзя очки. Он забил... Так. Я... Что? Она вырубила Что? Пегаса! Да. Это кто такой? такой? Это... Ж... Слышь, и стоит, ты кто такой? Что это за... Ладно. Я не понял, давай, давай, почему у нее давай, на голове какая-то дичь? Давай, давай, давай. Ну... Не понял, почему она у всех? у всех на голове, ладно. у вас у всех на голове почему-то моююю, наверное вас зацепил. каталиму, катали зутор, нужен Адриан Агрест. Ну я не дам! Я найти Адриана? Я его спрятал! Катализатор! Не считай, я их в и пойду Где ты халыцы, я Это у покупаю. меня уже глюки, наверное. Да. Ладно. Да. да, это у меня За уже все уже. Сережки. А ну-ка иди самада. отсюда. Сережки, обои девочки. Ту -ту. Да, я его там именно спрятал. Ничего. выше и выйду погулять. Давай. Привет. У вас все в городе под контролем? Все под контролем? Ну ладно. он Пойду-ка я в школу. Пойду в школу. А мужчина я на башню схожу? Что? Там опасно? Ну ладно. Там злодейка! Куда я бегу? Да, оп, оп, оп, оп. А когда же не его спрятал? Я тебе не скажу, куда он. Идти. Да, все, как я Что? Что со мной? Ай-яй-яй, спасите. Спасите. Иди в какое-то стание. Она тут за них да, я побегу в школу. Точно в школе же так классно. Нет, нет, нет туда не надо. А куда? Она сможет пройти она домой. Не сможет, не сможет. Ну, быстрее, она домой, домой. не домой. сможет. Домой. Потому что она туда пролезет. Да не пролезет. Смотри, вот она не А видит. я вот так вот бах. Нет. Ага. Она Помогите. Я знаю куда. Я залезу, она тут не пройдет, она просто шкаф уже натуральный. Да. Тумбочка, просто домой, настоящая домой, тумбочка. Добыстрее. Быстрее, домой! А, она настоящая тумбочка, она не пролезет. Знаю, меня все под Я ж не вижу. Быстрее, домой, пошел домой. Быстрее, домой, домой. Она меня не видит, она слепая, поэтому у меня есть шанс бежать, пока я в школе ха ха ха ха ха ха ха как ха ага. ха Она ха ха ха сзади вас, я вас видеть. ха ха ха я ха ага. Карусель, ага, карусель это радость для нас. Давай начнем. Да нет, только не сейчас, какого? Да. Беги! Я Школу... сейчас, ой, нет, Беги. люди, люди. Да пофиг. Тихо. Ага. Все, я, Мне я, я. Не надо в перезарядиться. Кабинете, я в кабинете спрячусь. Ладно, за... в Заходите в химию в кабинет. Да, да, хорошо в химию. Все так все нормально. Теперь. Так, Где она? Она в кабинете, помоги. Она в каком? Она в кабинете в каком-то. Я не знаю, что это за кабинет. А! Она... <соц> Я спрячусь за дверью. Нет. Избивать человека. Я на тебя в суд подам. Куда? В ага. школу. школу. Все, я ее отправил химию, а сам побегу в, в, в, вот сюда. Давай, давай, давай. Я к месе да, да, да, Зачем ты сказал? Да, она глухая и тупая. Она жт. Же... Она, она не сможет подойти идти к неседа Потому что мы удерживаем ее. Так. Давай нарисова отправлять. Пока я в кабинете. Меседа <связываем> Мокул, тихо. Ладно, по Так, сейчас все сломаю, нафиг. здесь, да, да, да. Во, все, я вижу. Вы ее держите все. Ну и спасибо А зачем вы ее держите Нам надо ее победить. Зачем? Зачем? Спасибо, что меня отправил на верную смерть. Я в кабинет месье Дамокла. Я в кабинет. Да хватит меня переносить, балбесы. Прекратить. Все, Все в кабинет месье домокла. кабинет месье Дамокла. Все, пусть она... Я сп... Героя я спрятал в, в шкафу. Именно так. понял. Нет, нет, нет. А! она такая сильная. Ай! а она такая сильная. Да мы ее вряд ли победим. Где она? Ой, я ухожу. Я ухожу. Я ухожу. Ага! Всё, <плес> всё, ушел уже Андриан уже ушел. Шо. Привет, шо? на мне шо я Привет, Как а, о. о, о. Пора заканчивать с тобой балбисина супер шанс так ну да мы тебе такую тупицу где год, сюда? Я не боюсь твоих ты... ударов. Давай. А я боюсь. ты сильнее, но они очень слабые. Так что она меня не убивает, Окей. Где ты? Ах подойди -ка, ты. Подойди ка подойди. Подойди. Ой. Давай, Где стой. Ты... Я дам тебе талисман, суперкота, а ты мне дашь. Свой. Да Бегите, где? ребята, а, уйдите. Пять копий, еще да? десять, и все. И считайте, у нее будет твой талисман Один только талисман, да, в расслабленных силах. Стань. Только ушла от Пегаса. Наглая. Пегас, беги! Бегу, как Как получается? Я ее а, притягиваю. Давай, а, да, да, ниб... не проберусь. Ха, туда-то ты уже не проберешься. А, я могу, меньше, сложного, нет? а ты иди сюда. Подойди, где ты? Мы не деремся. А, да. знаю, твои мозги а, безмозговые. Ну давай, я давай. Справишься. Становись тупая. Либо ст остановись, либо... Что есть? Либо... Все, я тебе никогда не дам пикаса. Ты вообще тебе его не дашь. А что нет Тебе нужен мой талисман, а не просто ходить. Я, как бы я, я могу и я... вообще-то забить на тебя, просто пойти на диване полежать. Как бы и все как бы если ты трусиха то ничего страшного она уменьшилась так все пора заканчиваться этой балбисиной ну какие иди сюда давай подеремся один на один Стой, давай подеремся один на один. Давай. Раз, два. На, выбить с рук. Давай. Давай. Нет, уйди. Я выбил с рук. Делай. Надо Делай. разломать срочно прямо об коленку, так сейчас сломаю и выкину в помойку. А, на. И в помойку. Сейчас. Иди... Ну иди сюда, идиотская кума. Пора изгнать демона. Чудесный мист... Ой. А где-то аккуматизированный человек. А, вон он. Да, она все-таки аккуматизировалась. Чудесный мистер Бак. Получилось все. Мне пора. У меня осталось 20 секунд. Я тебя убью, что ты тебе. 8 5 4 3 2 1 детрансформация 8 снят ой как спускаемся О, привет ладно Чё? да ничего что там по телевизору сегодня бесполезная висперия не пришла помочь героям где была эта бесполезная висперия никчемная которая ничего не может и ничего не сделает и пишите нам о Весперии, потому что она бесполезная. Не пришла на помощь своим героем, она тупая и наглая. Конец. А зачем ты мой телевизор сломала? Это плохо говорят. Ладно. Ладно. Это что за человек? Не знаю. Толкаш. В платье. А -а -а -а -а. Слышал, каш. Сам алкаш. Так это же амубус. Абобус. Абубус. абубус. А... Это же ты абубус. Абус. Привет, абубус. А кто абубус. как тебя зовут? Анатолий. Анатолий Пистов. Все понятно. Так. О прогнозе погоды. Сегодня. Плюс 18. И еще бесполезнейший дракон, который ни на что не способен бить из висперии. Теперь у нас новая система. Еще работает no, один телевизор. У нас еще идет программа. Еще идет еще одна в часть. Висперия просто кошмар. No, а дракон просто бесполезный. Конец. No, с вами была Надя Башмак. Всем удачи. Что вы сломали телевизор? Мой вы будете деньги платить ладно все пойду спать новости вообще-то хорошие я буду здесь спать сейчас я включу себя тут на, те, на компьютере сегодня весь спереди случайно сломала ногу О, так не трогай сломаешь мой компьютер по башке. Там. планшет сегодня, спать, сегодня бесполезный ракон вообще ничего не сделал так я я Ушел с моего компьютера, сломал новый. Быстро ушел. Все, я отключил новости, я спать буду. Отстал. Пойду спать. Ну, ладно, пойду в другую комнату. Там телевизор включу. Я сказал, ушел отсюда. Та я не буду включать телевизор. Все, уходи. <свес> <свес> <свес> Ладно, все спать отстань.